21 июля в Казанском федеральном университете состоялся визит директора Института российской истории Иран Петрова Юрия Александровича. Институт международных отношений гостеприимно встретил гостя увлекательной экскурсии по учебному заведению. Далее за чашечкой ароматного чая Юрий Александрович дал интервью для телеканала «Универ ТВ». Мы просто обязаны создать такое достоверное масштабное историческое полотно. В чем его особенность, как раз в том, что э, к авторству сюда привлекаются лучшие профессиональные седы нашего исторического сообщества, нашего, то бишь, российского. И это предполагает, э, что, конечно же, здесь будут авторы не только из Москвы, Петербурга, но и из, из ведущих, так сказать, исторических регионов. Всего на сегодняшний момент...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 Регина Фахрудинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.